сегодня мы разбираем спецзаказ но сегодня я милого узнаю по походке а гаррика Сукачева я узнаю по песне Вот сегодня разберем песня такая с разгоном поэтому первую первый куплет можно сыграть на тремоло или на фибрата, как хотите в общем, выбирать показываю целиком я начал начну с тремола. Все одинаково выглядит, что на тремоло, что на, э, на бриацине. В принципе, те же аккорды я сделал так, чтобы это было удобно и в том, и в том варианте. Еще один вариант. Можно, допустим, сыграть на вибрато. Тоже можно. То же самое. Да, в принципе, те же самые интервалы. Аку. Все подходит. Так, ну давайте разбираем мелодию э, на первой струне, как обычно, и второй да десять сначала назову поладам а потом нотами Со, значит, 10 значит десять десять два 10 десять десять девять семь шесть семь два семь пять пять пять семь пять семь девять десять одиннадцать, а шляпу да, двенадцать, семь, двенадцать, десять, девять, семь, десять, десять, семь, десять, девять, десять, девять, семь, шесть, семь, семь, семь, шесть, пять и повтор. Можно так сыграть, или два, два, да девять ми минор так теперь нотами соль соль два си все, я уже все перепутал Семь, си. соль соль си си соль соль фа ми ре ми си ну естественно дис и редис ми а здесь ребикар ми ре ми фа соль соль диез а шляпу... ля, ля, ми, мими, миля, соль, фа, ми, фа, соль, ми... Можно си сыграть. С.оль, фа, фа, фа, -фа. Соль, -фа, -фа, -фа. соль, фа, ми, ре, ми... Ми, ми, ре, ре, би, кар Tatav Ля, ля, ми, ми, миля, соль, фа, ми... Соль, ми... Или соль, си... Соль, фа, фа, фа, фа, соль, фа, фа, фа, соль, фа... минор. Основные аккорды у нас идет соль 7 либо 3, 7, 7. Так, поехали. Вторые струны. 12. 3, 0. 2. 12. 11. 7. 5. 3. Либо 3, 0. 3, 0. когда идет мелодия на 7, здесь еще у нас стоит. Потом переходим на 8 лад. 7. Можно так сыграть. 0, 10. У нас септ 7. Септ, ми септ. Можно 10, 0. И дальше. 8. 12. 8. 12. 7. Я там еще играл такую мелодию, 7, 8, 9, тоже красиво, 12, 9, 11, 7, 5, 3, либо 3, 0, либо 0, 3, либо вообще полный аккорд, 3, 7, 7, но лучше, получается, переходим, 3, 0, 7, здесь 6, а потом... 4, и дальше 12, 8, 12, 8, 12, либо 3, 0, 2, можно туда вниз прыгать, помните, я говорил, и дальше 9, 11, 7, 5, и полный аккорд можно, или... В любом случае, это у нас подходит и как под тремоло, либо потом уже в быстром темпе под бряцание. Давайте еще раз медленно сыграю. В общем, на, сразу на бряцание. Значит, а я Можно, кстати, вот такой аккорд сыграть. 0,3,7. Да? 5, 7, 6, то есть для си, рейди. И ми соль ми. 0,3,7. Это у нас ми, ми минор. Общая тональность. В общем, разбирайте. Спасибо за просмотр. Ставьте большой палец вверх. В общем, если какие-то вопросы, табы нужны. Все, все, все куда правильно. На почту. Пока.